Ютуб. Хочу. Да, у нас две новых, скоро две новости ожидают. Две хороших и одна плохая. Начну и закончу с хорошими новостями. К радости ютубийцев я административное дело на них закрываю. Больных и почти усопших я никогда не обижаю. Творите все, что хотите. Хоть сами себя умолите. Вторая неприятная новость. Отсюда же вытекает. Правительство США решило YouTube самим докота, докон, сами доконать. Блохеры это нам уже сами смогли подтверждать. Они больше всех без бабла могут пострадать. Они на, на турчем корабле YouTube уже бунт поднимают. А мы переведем бунт на, друг, на другую сторону на ваши комментарии. Давно я об этом догадывался. И даже с... около года назад в своем ролике проводы Google об этом уже писал. Но Никак... никому ничего этим я не доказал. Теперь же доказательств всем... Теперь доказательства всем видны. Потихает, потихоньку умирают, и они. Некоторые блогеры об этом да, тоже стали писать. Они понимают, что их хумик стал умирать. Я понимаю это, и сам могу пострадать, что потом стресс ни мне, ни вам не испытать. Я решил заранее вам об этом сказать. Третья новость. Скоро откроется новый российский видеопортал для нас. Есть, правда, недостаток. Зеленский доллар, он же укра... президент Украины, прикроет украинцам туда доступ. Хочу тут сразу же предупредить. Когда я буду туда переходить, я ролики свои с YouTube смогу удалить. Удалил пока 70, если они будут у них появляться, буду в суде с Google и YouTube, я уже сражаться. Вот он и финал. Видать, можете записать. До свидания, спасибо.